Здравствуйте! Сегодня 25 февраля 2020 года, канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир. Вещаю я из дальнего зарубежья. Напоминаю, что... Вот у меня над головой висит, вот вернее, да, ссылка на телеграм-канал «Народовластие» новости. И на чат Телеграм-канал «Народовластия 5.11». Под видео также есть ссылка на мой авторский канал, авторский канал Вячеслава Мальцева. Некоторые вещи, которые э, мы говорим, но ну, там мы э, в более широком, так сказать, виде представляем. В зависимости от ресурса. То есть, если это авторский мой канал, там какие-то личные вещи, иногда я, так сказать, свои представления о жизни публикую так завтра мы обещали я обещал завтра э, адрес дать э, через которое волонтеры будут связываться, то есть э, нам нужны волонтеры для работы в интернете сейчас это очень важный момент вы понимаете время ужимается все больше и больше, вирус этот идет в общем скоро Путину и его шубли будет кирдык, но кирдык им это не значит, что это власть нам, вы же сами понимаете. Там масса людей, которые спят и видят, стоят жадной толпой у трона, да? поэтому этих людей нужно нахер убирать, понимаете. Вот для этих целей нужна волна в информационном мире. Поэтому нужны люди. Завтра я скажу, так сказать, адресок, где сам лично я буду связываться с людьми, и, в общем-то, где мы можем достаточно эффективно ставить задачи, а решать мы их будем в интернете. Прошу также отозваться того, кто может сделать интернет-игру. Сейчас это очень важно задумка очень серьезная, у меня есть и давно есть это интернет-игры с дополненной реальностью, я не буду раскрывать подробности, но кто может сделать покемонов, грубо говоря, как была игра про покемонов с дополненной реальностью, такую игру о революции, если кто-то может сделать, я в общем-то готов, так сказать, накидать, самое главное написать. Да, Так, Слава, ты уже в курсе про книгу 86 -го года, ну не 86-го, 82 82-го, где русские создали вирус Вохань-400, что это пророчество, в Твиттере сегодня видел знаменитый фантаст, написал, ну фантаст, наверное, теперь стал знаменитым, ну масса же таких пророчеств было в жизни, когда за достаточно большой срок было написано Произведение про корабль Титан, да, он там назывался О том Сколько людей даже утонуло на этом Титане, что он встретился С Айсбергом, все совпало С Титаником Также, если вы прочитаете Тома Кленс и Охота за Красным Октябрем, там Путин, Бородин И все такое прочее А написано в 82 году о, В 85-м году, извиняюсь Фильм снят в 90-м и все это есть, да, там, что случилось с Путиным, он ведь не подавился, да, он там чаем подавился и так далее. То есть он был, он был какой-то там страшной гнидой, но решение надо было принимать всем вместе, да, там такой текст если дословно перевести. Потом стали фамилию менять на Бутин и так далее. Но, в общем, все то же самое. Команда хлопнула Путина. Ну, в смысле, офицер. То есть вполне допускаю, что и этот козел подают чаем. И все скажут, что ну, это информационный мир. Как он взаимодействует, я не знаю. Но вещи, которые оглашаются в информационном мире те сценарии, которые там впервые оглашаются, они потом реализуются в жизни. Так мир устроен. Почему многие э, такие люди, как Тимати Лири, считали, что мир — это абсолютная иллюзия, которая вот, проецируется нами, то есть мы там все вместе что-то думаем, какие-то сущности мы, да, и, и вот э, проецируем, как проектор на экран. Так что вполне допускаю. Мальцев, они больше не тебя слушают, а все делают по военной, что Москва 2042. Да, я вполне допускаю, если бы они меня слушали, они бы не были такими идиотами. А, вот, и... Вот, пишет армия Мальцеву, будет, короче, правильно. Главное не дать подонкам сдохнуть по своей воле Платить на, надо Пытать надо Под чтобы отказ от пищи Воды как может дольше не давал ублюдкам исхода Вы понимаете ситуация какая Мы потом будем разбираться Что с ними делать Сейчас надо взять власть Понимаете А это не так просто там огромное количество, я говорю, мы сегодня об этом еще поговорим, в очередь строится всяких разных, кто, кто хочет использовать власть по ее прямому назначению, чтобы давить людей. Понимаете? Так, и... Так что еще раз, про, э, игра про революцию. Вот в этой игре, и она должна быть, я говорю... Дополненной реальностью, обязательно. Это не должна быть игрушка на компьютере, нет. Это должно быть приложение какой-то гаджету, чтобы можно было ходить там и делать определенные вещи. Ну, тот человек, который сможет это сделать, пусть напишет. Мне лично, может, у меня, я вообще доступен совершенно спокойно, у меня авторский канал, к этому авторскому каналу чат. Это тот чат, который я читаю весь. Абсолютно весь. То есть, если где-то что-то я там не прочитал, то здесь я все читаю сам. Авторский канал Вячеслава Мальцева, чат к этому авторскому каналу. Если вы что-то хотите, вы можете написать, нет проблем, я, и, я через Телеграм с вами свяжусь. Только не пишите, пожалуйста, свяжитесь со мной через Телеграм. Я, конечно же, не свяжусь. Вы хотя бы намекните э, и заинтересуйте. Ваше отношение к коммунистам, ну, смотря кого называть коммунистами. Да, Я всегда говорю, я очень хорошо отношусь к либерализму и очень хорошо отношусь к коммунизму, да. Только я плохо отношусь к либералам и коммунистам. Ну, потому что либералы никакие э, не по поборники либерализма, а коммунисты никакие не поборники коммунизма. Вы же понимаете, о чем идет речь. Поэтому кого вы считаете коммунистами? Нужно же определиться, да? Кто есть коммунист? Вот Пол Потт Коммунист, да, что не коммунист, коммунист, да, треть компучи вырезал, да, или там Мал Ждун, коммунист, да, ну коммунист, ну да, там с каким-то от, от, оттенком, коммунист, да, и Юлиус Фучи, которого немцы повесили в Панкратце, да, или вернее на Гелиотине, да, да, повесили, он тоже коммунист, так что нужно определяться. О ком идет речь? Потому что называть как угодно можно человека. Так. «Я хочу иллюзию, которая, условно, называется «Жизнь позажигательней и с яхтой». Э -э Анна Дивина». Ну, да, это, это вам в «Матрицу». Помните, как там продавался Крендин, который просился, чтобы его вернулись, вернули в «Матрицу», как он агенту Смиту продавался и говорил, что все, договорились, я там вот при делах, чтобы все у меня было там в этой «Матрице» хорошо. Ну, может быть, вы и правы. Не знаю насчет его… Потому что вы же еще сомневаетесь Вы же не знаете, иллюзия это или реальность Или может быть это кажется, что это иллюзия А может быть это кажется, что это реальность А тот-то знал наверняка Так что был козлом, говорит, чайшим. Мальцев плохо изучал Маркса Владимир Воробьев, вероятно, хорошо изучающий Маркса Владимир Воробьев, я вот расскажу тебе по поводу плохого изучения Маркса Историю тут э, люди местные знают, но просто неприятно ее рассказывать У меня был э, начальник учебной заставы, когда я служил в 13-м пограничном багратионовском отряде Это был учебный отряд Он был, э, учился, э, Волк Третьяков, капитан Учился на заочном в Калининградском университете на юридическом факультете, на первом курсе а и меня почему он взял на свою заставу, выдернул с целой толпы, потому что он увидел в моем личном деле, что я тоже учусь в юридическом, только в саратском. И я должен был за него писать контрольные работы, а за это у меня были ключи от верхней коптерки, где я в банке обычной банке Варил суп, да, то есть питался достаточно хорошо, и мои товарищи, которых было немного, тоже питались очень хорошо, мы приходили на кухню, там сидели какие-то эти э, старослужащие из обеспечения, и мы говорили, нам картошки, там лук, нас там квартиранты послали, ну, квартиранты, это те, у кого приказ на дембель вышел, ну, и нам, естественно, никто же не спрашивает, Куда курсант взял картошку Никому в голову не придет он, Пожарить ему негде этой картошки Ну а мы приходили Резали, варили в банке Там Всегда какой-нибудь кусок сала находился там У кого-нибудь там что-то Кидали туда, варили В общем было вкусно И физически мы были здоровее всех из-за этого Вот так Я писал Ему много контрольных работ Вот однажды он принес мне Первый том «Капитал» Карла Маркса, я его к тому времени читал, конечно, даже более того, я его знал наизусть. И попросил написать работу по третьему тому «Капитал» «Нормы прибыли к понижению». Третьего том я не читал никогда, ну, до того момента, и поэтому я, в общем-то, очень удивился, говорю, а как же я тебе напишу, ты что, ощумел? в Говорит, я не знаю. Я говорю, ну, третий том, найди, я тебе все, что хочешь, напишу. Он говорит, я не могу найти, сдавать завтра утром. Ну, я сел всю ночь, писал и написал. Я придумал сам цитаты, я сделал что-то там невероятное совершенно. Вот, и работу сдали, каково же было удивление, когда пришло назад с многими восклицательными знаками восхищения, стояла пятерка, как человеку, который там своими словами рассказал совершенно великое... Открытие, да, Маркса, причем третий том Капитал Энгельс написал, он брал записки Марк, Маркса и переписывал, в общем-то И когда я приехал уже с учебной на боевую заставу, там была большая библиотека, я взял третий том, прочитал, каково же было мое удивление, что я угадал даже в деталях так что, когда ты говоришь, что Мальцев не знает Маркса, ты не знаешь Мальцева просто, потому что и третий том капитала написали два человека, да. Вернее, вернее, за Маркса лучше всего не знают два человека. И Энгельс и Марк и, и Мальцев, да? вот так, Потому что больше никто же не писал. И 25-е.. Февраля сегодня Джордж Харрисон родился. Ну, Джордж Харрисон, конечно, великий музыкант. То есть всегда, когда смотрят на Битлз, он какой-то самый, самый в стороне, самый незаметный. А, то есть Маккартни, Леннон, всегда есть вот это вот перетягивание, кто лучше, Маккартни или Леннон. Но Ринго Стар, он такой там за барабанами, тоже достаточно яркий со всех сторон. А Харрисон как-то он такой в стороне, какой-то индуист такой. И, надо сказать, что э, очень много великих песен он написал. Харрисон, именно Харрисон. Да, я, конечно, люблю Ленна, люблю Маккартни, но Харрисон какой-то, как я написал в своем аккаунте в авторском в Телеграме, да, что он делает нас добрее ну это я намекал на то, что неким людям в дыню пришлось дать за неуважение к Харрису но и пошутил, что он делает нас добрее но ну, это так, на самом деле так Мальцев это в прошлой жизни Распутин. Ну, Распутин был сильно неграмотный мужик, конечно. Не знаю насчет Распутин, но не знаю, кем был в прошлой жизни. Может и не был никакой в прошлой жизни. Но сны всегда снятся какие-то жуткие совершенно из прошлого. Какие-то чудовищные совершенно. И Самуэль Кольт Получил патент На револьвер да, То есть Бог сделал Людей большими и маленькими Сильными и слабыми да? А Кольт Уравнял их Как говорили да? И еще говорили что Авраам Линкольн Дал американцам свободу, а кольт уравнял их шансы. Вот я также написал в своем аккаунте, что нам еще придется пройти этот путь. Безусловно, у нас нет ни свободы, ни равных шансов а, необходимо. И для того, чтобы, как у нас в Конституции написано, единственным источником власти и носителем суверенитета, да, вернее так, носителем суверенитета, единственным источником власти в России является многонациональный народ. Это чушь собачья. Какой может быть суверенитет у безоружного народа? Кто такой безоружный народ? Это раб. Ну, у рабов только нет оружия, у всех остальных оружия есть. Как может быть народ источником власти? Если у нее нет никаких санкций относительно не, так сказать, исполнения его императива, если он источник власти. Да? Источником может быть только вооруженный народ. Если кто-то там что-то не так сделал, но ну, быстро его скинули. Даже оружие применять не надо вооруженному народу. Когда масса людей имеет оружие, что кто-нибудь бы бо... митинги столь запретил. Да все молились бы, слава Богу, что они пришли без оружия. Как помните, вот в Америке совсем недавно прошли вооруженные митинги, люди приперлись с оружием, да с каким, с пулеметами нахер пришли. И кто-то им слово сказал, но даже если бы могли сказать слово, им не сказали. А им и по закону сказать не могут. Понимаете? Поэтому это очень важно. Очень важно. То есть вот... Что такое Конституция России, да? Это письмо Петру Игидию, да? То есть утопия на самом деле. Помните, том Смор писал Петру Игидию. Вот такие вещи я называю письмо Петру и Игидию. Почему? Потому что это не обеспечено ничем. Чем обеспечена Конституция России? Чем обеспечены права народа? Чем обеспечены права человека? Ничем абсолютно не обеспечены. Они должны быть обеспечены. И вооружение, вооруженность народа ⁇ это как раз то обеспечение, э, которое очень хорошо работает. Да? Вот <coughs> обратите внимание, в английском языке Power это и власть, и сила, и господство. Да? То есть всегда власть ⁇ это сила. Какая, какой народ? Мы власть. Как, какая же вы власть, если у вас нет силы? Без силы не бывает власти. Власть ⁇ это сила. У китайцев рука вот так. С палкой. Помните, что значит этот иероглиф? Власть этот иероглиф значит. Кисть руки и зажатая палка. Вот этот иероглиф значит власть. И никак иначе. Власть это то, что тебя по башке бьет. Вот что это такое. Власть. А если оно тебя по башке гладит, это нихера не власть. Мао прекрасно это знал. Помните, винтовка рождает власть. Не, блядь, Карл Маркс рождает власть. И не Вова Ленина рождает власть. Винтовка рождает власть. Так что, я думаю, что в России, если народ будет невооружен, он так и будет рабом. Ведь во Франции может невооружать народ. Он и невооруженный тут поснимает бошки всем, кому хочешь. Оденет желтые жилеты и оружие не обязательно в так сказать, понимании развитых народов, оружие это не обязательно то, что стреляет. Сейчас вот интернет колоссальное оружие, совершенно колоссальное. Но Россия примитивная страна, понимаете, куда не денешься. Мы такие, понимаете, мы в 200 лет назад уже находимся, уже весь мир в 21 веке, а мы там, я не знаю, наверное, даже уже из 19-го в 18 й перескочили. Все. Ну, поэтому какие средства которые достигают, так сказать, вот, всеобщей свободы. Это все, возможность народа сопротивляться. Все, другой, другой свободы у нас нет. Только возможность сопротивляться. И эту возможность надо людям дать. Кстати, в 1956 году, 25 -го числа, Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. Вот я подметил, что к нам сейчас, вот к России, 37-й год ближе, чем 56-й. То есть до разоблачения культа личности Путина надо будет еще дожить. Представляете, куда мы укатились? Во Франции желтые жилеты, а вражки дырявые трусы. Слава прокомментируйте фразу «диктатура народа». Да, ну, какая может быть диктатура народа? Не может быть никакой диктатуры народа. Тот, кто говорит «диктатура народа», он определяет э -э, свою собственную диктатуру. И действительно на раннем этапе установления народовластия нужна жесткая диктатура, Но тех людей, которые потом отдадут власть точно, да, которые передадут ее народу точно, и которые создадут условия к народовластию, то есть с точки зрения законов. Да. Вот я абсолютно откровенно говорю, я хочу быть ликургом России, хочу дать России те законы, которые будут тысячелетия потом э, людьми управлять. Вот это моя корысть. Я не хочу денег. Я не хочу власти. Понимаете? Я слишком тщеславный, чтобы э -э, какую-то вот эту сраную власть, там на час, на пять лет, на десять лет, на пятьдесят даже лет разменять на вечность. Никогда я ее на вечность не разменяют у власть. Она меня тяготит. Я хочу быть ликургом, хочу написать. Ну, он не написал, он, так сказать, рассказал, да. Ретро. Большой ретро для России. И все, чтобы по этим законам люди еще жили долго и долго. И чтобы меняли эти законы очень аккуратно. А что хотят другие вы у них, спросите, я не знаю. Так. В Москве после продолжительной болезни скончался маршал Дмитрий Язов. На 2006 году жизни, да, долгую жизнь человек прожил и в ГКЧП поучаствовал, где только не был. Меня спрашивают, как я отношусь к маршалу Язову. Не знаю, по -разному. вот так он только в ГКЧП, так сказать, накосячил, а в общем, не знаю, не могу сказать. У меня к нему больше положительных чувств, Там, допустим, Павлов был... Там у меня к нему резко отрицательное отношение. Какой-то Янаев резко отрицательное отношение. Да, а к Язу очень неплохое такое. Очень неплохое осталось. <связывая> <связывая> так... В России запустили конкурс для отбора политических лидеров. И это Кириенко запустил. Какие какой отбор политических лидеров? Сережа, блядь, Кириенко. Дол... Конкурс уже прошел. Ты все пропустил, блядь. На конкурсе уже победили. Победителей дохера. Навальный победил на конкурсе. Политических лидеров. Мальцев победил на конкурсе политических лидеров России. Гиркин хочет, что этого или не хочешь, тоже победил. Или хотим, мы этого или не хотим. Интернет выделил этих политических лидеров они есть. У Дальцов тот же самый есть, пусть там небольшой, но политический лидер. Бондаренко есть, много кого есть. Много кто является политическим лидером. Без всякого конкурса Сергея Владеленовича. Бля. Конкурс не, не делает человека политическим лидером. Политическим лидером человек становится в результате практической работы. Вот так можно сказать. Артисты, а? Марш памяти Немцова в Петербурге не разрешили из аббревиатуры РФ. То есть, Беглов не знает, что такое РФ, и очень боится, что вдруг это какое-то страшное слово такое, а не Российская Федерация. Поэтому отказали, потому что РФ. Надо, кстати, придумать что-нибудь, вот, связанное с аббревиатурой РФ. Революционный фронт, например, да, очень хорошо. Ну, что-нибудь R — это, конечно, революция, а F уже можно там дополнить. Удальцов, лыше башка, дай пирожка. Не важно, как, как вы к нему относитесь, важно, сколько за человеком людей. За ним есть люди, есть. Значит, определенно лидер. Как бы я, вы и все остальные к нему не относились, это лидер. И таких лидеров достаточно много в России. Другое дело, что сейчас, когда все начнется, вот этот коронавирус и так далее, то есть нужно будет снять свою собственную башку с плеч, положить как залог, так сказать, вот на блюде, как Иоанн Креститель, да, то есть сказать, вот моя голова, это такой буквально залог, а да? если мы не победим, то голова с плеч. Много таких найдется, многие решатся, стать полевыми командирами, подставиться, не знаю, очень немногие. В 90-е годы вот сейчас огромная масса там, да мы, да такие мы там крутые. Где ты был в 90-е годы крутой? Бандюкам платил. А этих бандюков загибал вот так к ногтю. Чик. Понимаешь? Разница. Очень большая разница. Вот Гиркин какой-нибудь да, он будет. я И не сомневаюсь. Мальцев будет, Гиркин будет. Ну там еще несколько человек, кто способны в себе и... Э, так сказать Соединить качество и политических лидеров И полевых командиров а Много таких найдется Я не думаю в 90-х Бандюков, да, много которых Прибежал, схватил, убежал Что-то украл да Но сейчас же России не бандита нужно А политический лидер Так Ваше мнение, коммунист. Я не слушал никогда Платошкина, вот мне два раза только, два кусочка по 20 секунд дали, откуда я знаю, коммунист он или еще кто, если он называет себя коммунистом, ну, пусть будет, а почему нет-то? Выставку Церетели в Пекине пришлось перенести из-за коронавируса. Видите, даже Зураб Церетели пролетел. Мне так хотелось ему в Пекин выставку, там все это, коронавирус. Ему нужно теперь что сделать? Вот Церетели, я подсказываю, передайте. Ну, у него все там... Этот змей на шашлык перерубленный. На тишинском рынке памятник то, тоже ну, там, российской советской грузинской дружбе, тоже шашлык называется. Вот ему как-то надо по -по подумать и сделать какой-то памятник коронавирусу. Тоже в виде шашлыка, очень красивые вот эти вот круги такие, там, ну, вирусы, на какой-то шампур, ну, например, на иголку, на а, эту, <фу> от шприца, да, шприц, иголка и вирусы насажены на эту, победа такая медицина над коронавирусом. Смешно, но я думаю, что если он воплотит такую херню метров восемьдесят в высоту, да, как вот на этом на Фарке Победы, да, там такая стелла, там какая-то баба висит там сверху, и так далее, Ника называть. Народ будет шалеть от этого и кайфовать. И денег он много наживет. Ну, поделится, конечно, с теми, кто ему заказ делает. Церетели избавляют огромного вируса. Просто вирус это неинтересно. Вот я говорю, вот шашлык у них, хорошо шашлык получается. Богатейшие люди потеряли за день 139 миллиардов из-за коронавируса. Ну, богатейшие люди меня не пугают. Понятно, что за этими богатейшими людьми стоит что-то. Да, и я имею в виду то, что приносит им деньги. Стоимость акций каких-то определенных структур определенных предприятий определенных акционерных обществ поэтому конечно пострадала экономика они богатейшие люди они мировой экономике ущерб причинен уже в 1 триллион 1 триллион это нормальные деньги если вы помните 1 триллион четыреста дол, в долларах имеется миллиардов долларов это ввп россии то есть, более двух третей ВВП России. Ну, вообще, ВВП России это 2% от мировой экономики, так что, в общем можно считать, что это ну, 1% ВВП мира, да, практически. Может, чуть-чуть больше. Но мир прочный, достаточно с точки зрения экономической, это не Россия. И если для всего мира, в общем-то, это удар, то представляете, какой-то будет по России удар, как в том анекдоте, папа-папа, там экономический кризис, нам будет плохо. И эти, не, по телевизору говорят, что нам будет плохо. Говорит, сынок, это им будет плохо, а нам будет ец. Вот так и здесь. То есть это они рассказывают про Запад, от Запада будет плохо, а России будет... Карантин, ну тут единственный вариант, я говорю, что это вирус Путина, и что он привил, там всех активно прививали, ну это вскроется, мы увидим, если все будут болеть, а в России болеть не будут, то, наверное, это будет наводить на определенные мысли. Хотя Россия загнется, и даже в этом случае, потому что Китай не будет поставлять свои товары, другие тоже не будут поставлять, все, Россия не выживет просто. Какой коронавирус? Арбидол же есть, да? Так. Вячеслав, я вам в помидоре написал насчет просрочки. В каком помидоре? Я не знаю, что такое помидор. Ну что-то слышал. Но меня там точно нет. Ты мне нельзя написать. Если вы думаете, что вы можете в интернете просто где-то в интернете написать Мальцеву, вам самый простой вариант написать, я говорю, на авторский канал авторский канал Вячеслава Мальцева в телеграме и все. Там есть чат. Вот чат, напишите. Вячеслав, пере... пожалуйста, передайте моей жене Наргис из Баку. Привет, она смотрит все ваши выступления. Отлично передаю привет. Наргиз, такое красивое имя, я помню, всегда в детстве или в юности. Ну, был такой еще подросток, смотрел мультик там про эту -а, Наргис и как этого принца-то звали, который пчела был такой очень, очень мне кажется, глубокий, очень глубокий. Так что, чтобы вам цвести, Наргиз, от всей души. И, значит, вот тут какие-то последние новости про эпидемию, сколько там под 80 значит, тысяч больных, в Пакистане, Иране, Афганистане Болеет вот то, что мы говорили про Афганистан Помните, я так удивился, говорю, болеет пневмонией Столько людей умерло, да, в Афганистане, в Бадакшане. Я говорю, что то как в том анекдоте, про жопу Что-то мне глаза твои знакомы, помните? Когда это было? Наверное, полмесяца уже назад Я так понимаю, даже в России не чухнули по этому поводу. Вот наша разница между путинцами и мной, понимаете? То есть я сразу пресек и вам сказал, что там Бада, Нагорный Бадакшан это Таджикистан, а Бадакшан это Афганистан. Если за, заболели в Бадакшане, таджики заболели. И у них связи родственные, они взаимодействуют. Наверняка таджики с этой стороны тоже уже болеют, только еще не знают. И они наверняка привезут все в Москву. На поезде Душамбе, Москва все приедет вместе с наркотиками. Помните, я вам это говорил? Вот... Сейчас все подтверждается. То есть наверняка уже кто-то приехал такой. Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавший капремонта. Видите, благодетель приехал. Барин приехал. Сейчас в больницу бросится. Реставрировать, <свят> потому что это уже, ну ее же не ремонтировать надо, ее надо реставрировать, это уже, так сказать, объект историко-культурного наследия, древняя больница, там, я не знаю, еще при царе горохи сделана, у, у, уже заживем, что ж мишустин приехал, ой, благодетель. Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства. Ну, я так понимаю, вот можно было бы не считать первую задачу, как можно больше украсть, и потом как, как, меньше, как можно меньше получить. Да? Это же понятно любому. Вот. И... То есть Медведев поэтому и свалил, да, что пытается этих подставить. Вот. И основной задачей... Экономической повестки властей является запуск нового инвестиционного цикла. Они про эти инвестиции весь язык избили. Повышение качества роста ВВП. Почему не повышение, не, не рост ВВП? Почему повышение качества роста ВВП? Качество роста ВВП, что за херня так? Повышение качества. По, даже не по-русски говорят. Ну, сказал, ну, рост ВВП, да, вот мы хотим внутренний валовый продукт увеличить. Ну, логично, да, это то, о чем я говорил, помните? Когда говорил, цели, их может быть только две. Вот он тоже тут, видите, Толь Мальцева слушает, да, про рост, повышение качества роста ВВП задвинул. Но самое веселое, в общем, поставил те же самые задачи, видите, а говорит, самая главная задача вывести регионы из негативно-социально-экономического положения, в том числе из зоны бедности. Из зоны бедности. Для того, чтобы вывести регионы из зоны бедности, надо всю Россию вывести из зоны бедности. Нельзя по частям там, лечить палец, да, там, давать, как в этом, помните, очень смешно, с пистолетом на голову, говорит, я вам скажу, вашему мужу, помните, там, он при смерти лежит, мы спасем руку, спасли руку, да, вот эту вот руку отдельно от мужа они спасли, так вот и здесь, он. регионы хочет отдельно спасать, вывести, значит, из негативно социально-экономического положения положение э, в том числе из зоны бедности, вот чтобы вывести из зоны бедности, надо народ России вывести из зоны. Он в зоне народ на России находится. Вот его надо из зоны вывести. А туда, в эту зону завести путинцев, в частности, Мишустина, Медведев, всех, они должны в зоне находиться, там, по приговору в трибунал. А потом уже можно говорить: вот когда они будут в зоне, уже когда мы конфискуем их имущество, потому что они воры, жулики и подонки. Потому что они предатели России. Накажем их примерно и всех остальных предателей. А вот тогда и разговор попадет в пользу бедных. Потому что в чью же пользу-то будут делить все, что у них забрали. И это будет открыто, конечно. То есть наша задача сделать богатыми народ за счет вот этих подонков, которые стали богатыми за счет народа. Понимаете? Вернуть все. Не валовый, а воловой, вот мне подсказывает. А почему не валовый тогда? Может, валовый тогда, может, мы и не знаем, может, они про валов каких-то говорят. Валовый от слова «вал», а воловой от слова «хер знает, какое вы слово придумали». Валовый от слова «вал». «Вал», «навалом», русское слово такое есть. А воловой… Это, ну, там Никита Сергеевич Хрущев, он там свиней пас, у него был валовой продукт, да, люди приличные, все-таки говорят валовый. В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности. Вот видите, какая прелесть. То есть тут Мишустин всех из зоны бедности выпроваживает, а тут нерентабельными оказались сахарные заводы. Вот Вы можете мне сказать, как может сахарный завод оказаться нерентабельным? Что, сахар денег не стоит? Стоит. Сахар дешево стоит? Нет, сахар дорого стоит. Может быть, свекла не рождает сахарной? Да полно. Ну, там, в какой-нибудь Воронежской области, да, там это из свеклы, хоть одним местом Жой. Так а от чего же? А вот спросить надо, почему не рентабельно. Потому что очень жадные Вова, Путины, Медведевы, Мишустины сильно жадные, очень много хотят. Михаил пишет, что ВВП мелкий рост у самого и экономика такая же. Ну в этом есть, конечно некое совпадение, да, очень серьезное. Российские мусорные компании оказались на грани краха. И это вообще как? Вот как мусорная компании может быть на грани краха? Понятно, что если кто-то за них получает деньги, которые платят за мусор, тогда да, тогда они будут на грани краха, если все деньги разворовываются. А если там платят даже по самым скромным, каким-то разом, сейчас там вот в россии в саратове новый этот сейчас платят сколько не знаю Но вот когда ввели э, мусора там перерабатывающий завод то есть платили 300 рублей за куб стали платить 600 да то есть вообще или за сколько там кубов за сколько кубов ну, вот еще сейчас скажу салура может и за куб прессованного, я, я уже не помню я уже не помню. Ну, то есть в два раза стали больше платить, хотя и тех денег хватало вполне. Так, так что вот Мишустин, надо сказать по поводу бедности. Видите, какая бедность. Сахарные заводы обанкротились. Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием, да их полно таких, это пишут разные э, российские СМИ и телеграм-каналы, некий полковник Сергей Терентьев, который был представителем в Абхазии, ну в общем у него все нормально, у него какие-то дома, Виллы, в том числе, я так понимаю, на Лазурном берегу частный вертолет, Бентли. Ну, мне, я помню, сотрудники полиции рассказывали про своих начальников, у которых даже реактивные самолеты, то есть менты там какого-то центрального округа, московского тогда был начальник, но потом или северо-запад, но ну, я уж не помню, убежал он потом в Грузию, да, вот про него конкретно говорили, что там какое-то у него безумное количество квартир в Москве, там сотнями эти квартиры, и, кстати, что там в Москве, вон, замначальника ГАИ Воронежа пытаются раскрутить на то, что он там непосредством живет, у его родителей, на родителей зарегистрировано 20 квартир, а он говорит, докажите, что я их украл. Представляете, вот такой замечательный гаишник. Понятно, что когда мы власть возьмем, мы не будем ничего доказывать. Презумпция виновности. Где ты взял, родный? Если все сам отдал, покаялся и так далее. Ну, пятилетка. А если упирался и бился в грудь, докажите, Слышь, мы докажем. Только это уже смертная казнь. Это уже не пятилетка. И если нам придется доказывать, мы, сука, докажем. Потому что мы возьмем твоих замов, помов, и они все расскажут. Потому что они не захотят туда, не захотят на пять лет сесть. И через пять лет выйти. Докажите, докажем. Еще так докажем, что своих не соберешь. Бывшего директора Реймера, этого Федеральной службы исполнения наказаний, который все упер, освободили по УДО. В семнадцатом году дали 8 лет, но ну, сидел, не сидел, не знаю, и вышел. Ну, потому что хотели место освободить, против этого Реймера-то у них ничего и не было, он им нафиг не нужен. Ну, взяли, присадили его временно, наверное, еще и денег дал, откупился, все нормально. По таким людям тоже нужно, нужно понимание, что, э, что это не все. Что когда власть путинская падет, это не значит, что он подчистую, что это, мы его никуда не выпускали. Во-первых, мы его не судили, во-вторых, мы его никуда не выпускали. И что он еще раз попадет под суд, я вообще не сомневаюсь, под трибунал попадет. И что там, скорее всего, мер наказание будет жестче, я тоже не сомневаюсь. Так что нужно, чтобы вот такого плана люди, они... Понятливые были, они уже должны, как бы, понимать, что им надо кровью смывать, да, как в этих в штрафных, в штрафных батальонах, что они должны чувствовать себя в штрафбате и бороться с Путиным так, чтобы мы знали, какие они борцы, что они там впереди на передовой. Потому что если они себя никак не проявят в борьбе с Путиным, то они проявят после этой борьбы. Они проявят себя в трибунале. Так, 18 вагонов с углем в Хабаровске сошли с рельсов. что мало информации. Я так понимаю, что железная дорога как-то эту информацию то ли не сильно распространяет, то ли это уже никого не интересует. Там у железной дороги очень мало информации, как будто там вообще ничего не происходит. Я же понимаю, что все стало старым, дряхлым, ветхим, все разрушается, эти вагоны сходят. Ну вот эту информацию где-то там не напечатал, либо в Таз, да, в Таз мы бы никогда не узнали, потому что э, почему-то э, интернет-сообщество никак эту информацию такую не распространяет всех интересует основной там, коронавирус там, и так далее, и так далее. А, вот, а вот это все считается мелочью на самом деле это не мелочь из этого складывается мозаика представление о, о том что происходит в России такая вот мозаика которая создает всю картину такой калейдоскоп я бы сказал так его покрутил там все раз сложилось ага. а если каких-то кусочков не хватает то все плохо. С, с этим калейдоскопом у меня страшная история, связанная, я никогда в жизни не покупал эти калейдоскопов. Знаете почему? мне в детстве, я был маленький, там, я не знаю, 5 лет был, 4, купили вот эту херню трубу, ну, да-да, такое все. Был какой-то, ну, плохое явно. Да, там, -да, помните, как это, говорит... Не пищи ты в жопу не лезь, а да? советская пищалка для жопы. Вот мне купили советский калейдоскоп, я покрутил, и все это стекло мне вылетело в глаз. И потом в этом в глазной клинике мне эти стекла оттуда доставали, я до сих пор помню, неприятно. Вообще я частый был гость в этой глазной клинике, потому что мне там и веки рубили, и шайбой, и камнем, и даже один раз, вот недавно пришел здесь в одно место, карбидом пахнет, и я вспомнил, как я там карбид взорвал, мне в глаз попало, а я родителям не сказал, и вот даже защипало, вот, и поэтому, конечно, Насчет калейдоскопа. Вот вспомнил, аж поежился. Так, в Чечне двух женщин задержали за колдовство. Ну, понеслась. Там вообще мракобесие жуткое, конечно. Причем, обратите внимание, что не обязательно женщинам даже и колдовать, чтобы их задержали за колдовство. Важно желание задержать кого-то за колдовство, то есть охота на ведьм тем от всего остального и отличается, что не обязательно быть ведьмой, да, главное, главное как э, в "Молот ведьм" написано, да, и что потом очень хорошо обыграл Андрей Януарич да, в серии доказательств, э, я имею в виду Вышинского. И это то, что, ну, в том случае это э, Преступление связь да, связи с дьяволом да, и колдовство, а вот в случае с Андреем Януаревичем это предательство да, там и связь там, с капиталистами, врагами Советского Союза и прочее, что это доказывается очень просто через признание, поскольку э, признание царицы доказательств, что человек враг, как можно узнать, только если он сам признается, что он враг, да? Потому что, ну, как отличить друга от врага? Ну, он говорит, я враг. Ну, все, враг, признался враг. Как и здесь при, признались ведьмы, колдуни. Жуть. 21 век, охереть. В Красноярске нашли еще одно тело со следами укуса животных. Ну, это просто они развлекаются, что ли, так. Собак людьми кормят. Посмотрите, то есть каждый день такая информация отовсюду, там-сям. Какие-то тела с укусами животных, фрагменты тела и прочее. На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина. То есть, если вы помните, Омская полиция на блогера а, завела Дмитрия Федоров, его, да, завела уголовное дело за наркотики, которые, как выясняется, подбросили ему, да, потом его обнаружили без головы поскольку ее отрезал поезд. То ли он сам лег, да, то ли его положили и так далее. То есть это все неизвестно. Очень странная история, конечно, очень странная. Житель Череповца бросил полуторагодовалого сына в торговом центре. Представляете, полтора года ребенку, то есть уже все, самый трудный период как бы прошел младенчество уже такой ребенок уже ну, ходит ножками все и женщина оставляет ребенка потому что ей нечем его кормить и это каждый день уже такое происходит себя нечем кормить ребенка нечем кормить Блядь, у меня нет слов и ВАТА эта вся рассказывает про авторитет России, как любят и уважают Россию, о чем речь, кого любите уважать. Такая мерзость. Пьяная умечка убила дочь из-за хлебных крошек. Ну, все то же самое, все от одного, да, от нищеты. «Россиянина избили и пырнули ножом за сине-фиолетовые волосы». Кстати, вот этот сине-фиолетовыми волосами им чем-то там помешал. Он виноват в том, что у него сине-фиолетовые волосы, из-за этого они живут херово, вот эти вот копники, вот эти подонки. Из-за того, что вот кто-то там на них не похож, кто-то как-то сам по себе, ну, придуривается человек, делает себе какие-то там сине-фиолетовые волосы, какие-то татуировки, блядь, абсолютно. Посмотрите, эти гопники ничем не отличаются от Анищенко. Кто-то требует татуировки запретить, эти с ножом бросают, чтобы волосы там не сине-фиолетовые были. Но это ублюдки, блядь, понимаете? И они вот эти ублюдки в России доминируют. На самом низшем уровне и на самом высшем уровне одни и те же гопники. Обратите внимание, Путин такой же ублюдок. Понимаете? В торговый центр «Пассаж» Махачкале сгорел, я так понимаю, 2000 метров горел. Ну, я так понял, что весь сгорел очередной. То есть сейчас даже и не сообщают. Уже столько их сгорело этих торговых центров. Ну, там одним больше, одним меньше. блядь, даже не неинтересно. В российском городе крышу многоэтажки сдула ветром. В Зеленокумске Ставропольского края. Ну, что можно сказать? Ну, жуть, вот такие крыши. И, России, и У России также крышу сдует ветром. Унесенные ветром, блядь, страна унесенных ветром. И все. Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками, там чего-то, какого-то говна. Ну, ничего, этих вроде как особо сильно не карают, да, как то актрису вон, по административке, хотя там уголовка, а масса людей, которые ничего, и не было наркотиков, и не знали даже про наркотики, сидят за наркотики. Я не против того, чтобы закон был лояльным к людям, я против разного подхода, против двойных стандартов, самое главное против путинской власти, что бы путинская власть ни делала, я буду против, потому что они козлы, Потому что я видел их 20 лет и я понимаю, что они никак не изменятся, что они были козлами, что они есть козлы и до гробовой доски останутся козлами, поэтому моя задача как можно быстрее эту доску-то на них положить, гробовую. Я сказал, в случае нашей победы, как мы сможем вас выдвинуть в президенты. Но это же Россия, вы же понимаете, как тут выдвигают президенты. Нужно взять вначале высшую власть, взять эту власть силой, понимаете, а потом уже выдвигать куда угодно. Это Россия. Тут, тут не бывает как-то по-другому, к сожалению. К сожалению, не бывает. Поэтому придется постараться за это. Потому что власть отдавать никто не будет. Мигранты поселились в квартире 93-летней россиянки и поили ее уксусом в Уфе. Жуть какая-то. То есть единственная надежда да, вот у всякого рода людей, которые не имеют ничего, я имею в виду никакой собственности, ни работы, ничего. Надежда это за счет кого-то выехать. Вот обратите внимание, мигранты в Европе кого-то уксом поют, что ли, да зачем? Ну их худо-бедно где-то сели, да, платят, в общем-то, нормальные деньги, а по российским меркам супер. Даже в России таких пенсий у заслуженных пенсионеров нет, сколько получают мигранты в Европе, да. Поэтому, конечно, все от нищеты. Путин вернул Россию в топ и стал вторым в рейтинге уважения. Блять, просто жесть. Вот, вот то, что я говорю. Уважа... Уважают. Кто уважает? За что? Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения в рейтинге компании «Бренд Финанс» сообщает коммерсант. Бред финанс, Этому бред финансу заплатили, наверняка, за это. Да даже если не заплатили, просто может кто-то рок-н-роли. То есть можно бред финансовый организовать и, и тут, блядь, Путина там самым главным делать сколько хочешь. Второе место он занял. Я думаю, в конкурсе мудаков, как в анекдоте, он мог бы занять второе место. Они, они блядь, по уважению в мире. а Потрясающая ситуации, то есть э, Россия тоже вернулась вот э, в топ уважаемых держав и так далее, представляете, то есть э, совершенно непонятная категория уважения, вот ВВП я понимаю, да второе место по ВВП? Нет, блин, хер знает какое, да? по уровню жизни второе место. Нет, по уровню жизни предпоследнее место. Второе, с другой только стороны, да? Может быть, по преступности, да, там какой-нибудь борьбе с преступностью? Нет, по преступности первое место. Только там по самоубийству первое место. Только не по борьбе с этим злом, а по реальному злу. А по уважению, вот представьте себе, по э, уровню жизни последнее место. По преступности первое место, а по уважению второе место. То есть это те, у кого уровень жизни тот в жопе, который самый последний, они уважают самого первого преступника, который стоит у власти. И поэтому все, все они получаются на втором месте по вот такому уважению. Замечательные средние температуры по больнице. Пусть дальше продолжают уважать. Как помните анекдот, когда двое сидят алкашей, политуру пьют, и один говорит, «Вовка, ты меня уважаешь?» Он «Нет, нет, нет, нет, я тобой восхищаюсь». Вот так и здесь, да, не, не уважают, а восхищаются. Так, вот такие дела. Путин объяснил сокращение населения России. Ну, конечно, не Путин. Виноват, виноваты 90-е, там, я не знаю, кто еще там виноват. Помните, он все там, татар-монгольская ига, древляне и прочее, прочее. А Путин не виноват. 20 лет, подонок, рулит и, говорит, мало детей. Ну, если бы с того момента, как он начал рулить были бы какие-то программы, сейчас бы они начали работать. Я ни с кем не хочу сравнивать, но была просто ремарка, да, была программа Лебенсборн фашистской Германии, да, прошла война там и полный и действовал программ короткое время. Сколько детишек появилось, нормальных здоровых, огромное количество. Я не хочу сказать, что нужно взять программу «Любинсборн» и пропустить ее через российское горнило. Да? Нет, ну нужно было включать голову, 20 лет достаточно, чтобы детей было вот сколько. Не даром, вот это, как ее забыл зовут, ну, напрягусь и вспомню, если надо. Да? Помните в Абе черненькая, она как раз благодаря этой программе родилась. Хотя она шведка, да, но благодаря даже, даже там э, достали этой программы, представляете? Поэтому виноват Путин, если бы он правил два года, он мог про кого-то рассказывать, что вот там какие-то виноваты раньше, которые были, нет. Вячеслав Мальцев придурок и предатель, голубчик. А -а Алим, какой-то Алим, налим какой-то, 71-72-20, это что такое, это номер счета, что ли, или что это такое, номер телефона какой-то у этого Алима, да, вот человек, который вот такой вот ник взял, это уже стопроцентный придурок, насчет... Придурка, это дело вкус, я даже не буду обсуждать, а насчет предателя, кого я предал, ту сука, а? Кого я предал? Я присягу принял 12 декабря, подонок, 1982 года. В этой присяге, сука, какая, какая есть Путин, что ли, сраный? Я Путину сраному служить там обещал. Что я обещал? Я защищать советский народ обещал. Я этим и занимаюсь, подонок, бля. Предатель, нашел ты козел предателя К Путину обратись В зеркало посмотри, вот кто предатель Мерзость какая Путин, вот мне, не, ну, мне нужно не ура, нужно, чтобы страна развивалась. Даже не буду, это 20 лет ему это не нужно было, вдруг стало нужно. А вы знаете, вот есть Бог, я стал читать и сослепу прочитал так. Мне не нужно не ура, нужно, чтобы страна развалилась. Я говорю, чего? Думаю, что, правда, что ли, сказал? Может, как то боженька, там ему язык развязал, что он прав, нет, развивался. Ну, конечно, врет собака. Так что не сослепу я прочитал, что ему нужно этому подонку, чтобы э, чтоб страна развалилась. Я прочитал именно из-за того, что особым зрением обладаю. Хотя сейчас уже и слепые это видят. Слава у этого Налима это номерок на его ноге. Ну да. Слава, не кормить тролли. Как же не кормить тролли? Если не кормить, они все уйдут. Они должны быть. Тролли должны быть. Так. Путин для запуска некоторых крупных проектов пришлось цикнуть на министров. Вот там всякие эти нодовцы, там всякая эта гопота. О, видите, как он нас спасает. И каких проектов? Некоторых. Какие некоторые проекты? Что сделано-то? Арти цикнуло цыкнуло. И 230 с лишним миллиардов ушли вместе с его братцем. Через эстонский банк, да. Цикл. Ну, переводите 236, что ли, миллиардов долларов нормально. Некоторые проекты. Свилан например, некоторые тоже проекты. РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах. Видите. На избирательных участках сняли, а здесь начали устанавливать. И они еще боятся, что кто-то там воскреснет, что, чтобы сразу узнать и разбежаться, как только кто-то воскреснет, а они скажут: его надо, надо валить. Да, ну, представляете, вот теперь мира точно не прекратится, всяческая. Если будет видеокамера, особенно если они в интернет. но ну, в интернет я не думаю, что они выведут, а если выведут в интернет все, мироточение все прекратится. Помните, как царь Петр прекратил мироточение икон? Там э -э, в Троицкий, Троицкий собор на Петроградской стороне был, и там замироточила, заплакала икона Божьей Матери. А Петр, это был 1 мая, он куда-то уехал, не помню, куда-то там. И Голицын поехал, Голицын туда приехал, посмотрел, там народу море, очень сильно испугался, царю гонца послал, царь приехал, взял эту икону, снял, там Попов позвал, всех пришли, посмотрели, оказывается, там дырочки в глазах, и а, икону разломал, а с другой стороны кусочки масло И когда кадил вешают, тепло, и масло тает и вытекает Вот таким образом прекратил он мироточение, а потом э, каким-то своим соскарям дал задание дознаться, кто это сделал такую ерунду Ну они дознались, я уж не, не знаю, что они там с ним сделали, но ну, больше такого мироточения не было там рассказывают, что Петр сказал, что если Богородицы будут еще плакать, то задницы попов заплачут кровью. Было это, не было, я не знаю. То есть я нигде такого не видел с точки зрения первоисточника. А вот что действительно такое дознание было и прекратили это все быстро, это точно. Макс прокомментирует сегодняшнее свидание суда по сети в Питере. Держали людей с 15 до 18.50. Судьи опаздывали, приперлись за 10 минут до закрытия суда, перенесли на завтра. Рожи у полицаев были напряженные. Ну, значит, они знали, что делали, по такому делу они же не, эти судьи не могут опоздать, там где-то бухать и так далее, это очень серьезное дело, то есть это они где-то на инструктаже были, и там что-то не так пошло, если они переносят и, и не торопятся. Слава, спасибо, что выходишь в прямой эфир, Алексей пишет. Я восхищаюсь тобой, ну, надеюсь, не как тем волоськой, которую ты меня уважаешь, да. я тобой восхищаюсь. Спасибо, я пошутил, конечно. Там и Поклонская все да. В ЦИОМ, значит, рассказал о сути поправок Конститута, то есть заявил в ЦИОМ, что о сути поправок к Конституции не знает большинство россиян. Представляете, то есть большинство россиян не знает, какие это будут поправки, но тот же в целом говорит, что 66% россиян готовы принять участие в голосовании по Конституции. Ну вы им скажите, вот этим ватникам, которые хотят принять участие в голосовании, ты знаешь, какие поправки? Он говорит, нет. Ну да, поправки, там по одному яйцу каждому ватнику, блядь, будут рубить эти поправки. Пойти проголосуй за это. По одному каждому, то есть вносят в Конституцию, рубить по одному яйцу каждому ватнику, блядь. И особенно тем, кто пришел проголосовать. Но если они не знают, какие поправки, как же они готовы голосовать-то за это? Это сумасшедшая страна, да? 66% готовы проголосовать, а большинство, большинство не знает, 70 с чем-то процентов не знают, какие поправки. То есть цифры не бьются в Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции. Представляете, то есть какие-то нужны еще особые законы. Есть закон о референдуме. Что, почему не провести референдум? Почему Путин слово референдум боится как огня? Потому что Народ, единственный источник власти, реализует он эту власть непосредственно путем референдума, это в Конституции записано. А поэтому не надо давать народу ни в коем случае, по мнению Путина, ну а может быть у него какие-то мистические еще есть переживания на этот счет, не надо давать, он думает, проводить референдум. Слава привет, из Баку, привет! Напишите, что у вас там в Баку происходит, там протесты я смотрю за этим внимательно наблюдаю, но очень мало информации, очень мало. Детей предложили сделать важным достоянием России. Представляете, то есть это вот в Конституцию предлагают внести поправки. Это Оля Баталина все это небезизвестные протеже. Вячеслава Викторовича Володина, да, знавал я ее еще тогда, когда она студенткой ПАКСа была, ну и в последующие годы, то есть вот Ольга Батальна считает, что если внесут они в Конституцию, что дети это достояние России, ворота, которые все время падают и прибивают детишек, не будут падать. Нет, будут. Может быть, сетки не будут вываливаться с детьми, да, они про это даже ни разу нигде в эфире не сказали, То она вместо этой чуши могла бы выйти на экраны, вместо того, что она несет, рассказать про все ужасы, то есть про футбольные ворота, которые убивают детей, про сетки, которые вываливаются, могла бы призвать, Дома деревянные обработают за счет бюджета Огнебио, защиты. Почему? Потому что огромная масса детей сгорает. И мы с вами видели, когда и по три, и по четыре человека. Да если три человека сгорел то мама и двое детей. И если четыре, мама и трое детей. Мы это видим с вами каждый день. Уже даже язык обвели, даже уже многие вещи я и не говорю. Эта информация уже баян. Да? Сегодня, завтра, послезавтра мы знаем всегда. И вместо того, чтобы решить вопрос с тем, чтобы сохранить детей, они решают вопрос очень просто, вносят в Конституцию. Вот она, блядь, защитница детей. Вот она защитила, блядь, Конституцию эту хрень внесли. Вместо того, чтобы в реальной жизни, в объективной реальности что-то изменить. Вячеслав, вы так часто бантик людей, вы за свободу слова или нет? Никита Цепов. Здесь я баню людей, ты имеешь в виду Никита Цепов, да? Я за свободу слова, конечно. Но свобода слова, она предполагает что? Она предполагает общую площадку, а это, голубчик, моя площадка. Вот если бы я был президентом, в России, да, это общая площадка, ты мог бы мне сказать все что угодно, но ты приходишь ко мне домой, и я себя уважать не буду, если ты мне скажешь все что угодно, а я тебя не выкину нахер, конечно выкину, о чем речь из своего дома, с лестницы спущу, понимаешь, в этом разница огромная, ты не ощущаешь, не понимаешь разницу? Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин. Какие То есть люди стали жить беднее. Нам рассказывают, что они стали жить богаче. Средний чек изменился на 11%. Да? И это показывает исследование. Да это и жизнь пока, что люди обедняли вообще в ноль. И так-то ни хрена ничего не покупали. Да? А теперь вообще не на что. Поэтому... Они говорят, мы говорит, знаем, что средний чек уменьшился. А почему не знают? Ведь жить стали богаче. Очень смешно. Слава, у нас в Баку есть оппозиция. Но она всем осточертила здесь, чтобы революцию сделать. Нужно в Москве и в Питере революцию. Пока в России не будет революции, в Баку ей не быть. Да, я думаю, что... Есть правда в ваших словах, хотя вы видите, например, в Киргизии делают революцию и без России, и в Армении тоже. По идее, чем Азербайджан отличается от Армении. Ну да, там наследник сидит в Азербайджане. В Армении вроде наследников не было, но все равно, в общем-то, пора уже. всех, все, как говорится, жданки. Кончились. Лукай Вячеслав, YouTube это общественное место. Почему канал народовластия в YouTube это общественное место? Это что, сортир что ли? Какое общественное место? Это мой дом, канал народовласти, это не YouTube. Понимаешь, это не YouTube, это канал народовласти. YouTube это кастрюля, блядь, который с меня деньги получает, понимаешь? был бы другой, любой другой ресурс, я бы на любом другом ресурсе делал. Понимаешь? Передали, вот пишет Мальц, передали, что средняя зарплата в РФ выросла до 62 тысяч. А что не до 600 тысяч? Ну, странно как-то. Так... Исследования показали, как, а, это про чек, мы, да, про исследователей с чеками, Лавров рассказал о подавлении свободы СМИ в странах Прибалтики, обхохочешься, блядь, просто, это соринку, да, в глазе, Брат твоего видишь, а бревна в своем не замечаешь, это вот точно, совершенно. Но он не замечает, он все прекрасно знает, он придуривается, он умный. В отличие от всех остальных путинских идиотов, этот умный. И от этого он еще больший подонок. Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть. То есть, что-то, видите, Лукашенко выковырил из них. Да, какие-то денежки ему будут присылать но ну, крайне резко снизили стоимость газа для населения. Это, кстати, очень большое дело. Я не знаю, почему раньше-то это не сделали. Но я понимаю, что они источники нашли, что вот эти вот 3 миллиарда, которые с «Газпрома» взяли, за счет этого они могут снизить. Да? Но опять же, эти 3 миллиарда непрозрачные, куда они ушли? Я думаю, что если бы ушли в дело, то вообще можно было бы этот газ бесплатным сделать. Так, Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии. Да, вот еще двое погибло, да, стали мучениками, говорит, в Ливии. Интересно, а как он это объясняет? Военные же понимают, кто их уничтожает. Они же понимают, что это не войска Башара да, что это путинцы уничтожают. Как вот он им объясняет? То есть скоро ситуация выйдет из-под контроля, потому что, я так понимаю, что столкновение на фронте, а там реальный фронт происходит между российскими военными и турецкими, и в конце концов это выйдет из-под контроля. Невозможно контролировать. Они там начнут беситься, будут уже целенаправленно уничтожать, в конце концов это кончится ножом в спину. А Путин очень не хочет, он не хочет, чтобы знали о том, что он получает ножи в спину. Получать он готов, а вот чтобы знали он не хочет. Вячеслав, как вы относитесь к легализации рынка торгов личным оружием, как в Швейцарии? Очень положительно. Очень, очень положительно я отношусь к рынку легализации оружия личного, да, также к раздаче оружия э, серьезного стрелкового оружия резервистам и прочее, прочее. Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта. Помните, нам говорили, что нет, не будет, не будут встречаться. Сейчас вот еще Кремль скажет, что нет, это, это, этого не будет. Эрдоган всегда знает, когда это будет. Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в вознасиловании. Это еще вчера было, вот как раз закончил я эфир. Зашел, смотрю видео, пока Ну, можете посмотреть, я фотку специально... Сделал э, на своем авторском канале Посмотрите про Харви Вайнштейна Смотрю, какой в суд Заходит на худунках Я даже не узнал, кто это показывает Всегда такой довольный морда Стоит такой сгорбленный на худунках Но худунки не, не помогли Присяжные признали его виновным да, В изнасиловании, А похож был на сержанта Билка Это мой любимый фильм Сержант Билка не видел, рекомендую посмотреть, будете ржать безумно. И вот он там очередной, там, десятый или какой, пятнадцатый раз э -э, опоздал на собственную свадьбу, там его невеста говорит, я единственная невеста, платье которой заношено до дыр, и вот он вылазит из хаммера, из военного, и они пока ехали, насадили старуху с ходунками, ну, вернее, старух как в сторону отвалила, а ходунки к ним в машину залетели, и он берет эти ходуги, и выходит, так, вроде как его парализовало, вот очень напомнил Вайнштейн сержанта Билка, конечно, так что я написал, что очень хочу на таких ходунках и такого уже жалкого увидеть Путина в трибунале, очень хочу, вот мечтавший всей жизни, честное слово, на Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность. Вот. Я так понимаю, что это аппарат НАСА зафиксировал, что там потряхивает иногда на Марсе. Видите, оказывается, не только у нас трясет, но еще и на Марсе. Вячеслав, вас сторонник, вся Россия. Почему подписчиков так мало? Ну, значит, не вся Россия сторонников, если мало подписчиков. Если была вся Россия, значит, и смотрела гораздо больше, и подписчиков было больше. Поэтому наша задача как можно больше, чтобы было сторонников, и чтобы эти сторонники были реальны, чтобы их можно было по пощупать. Не так, как Путин, у него там 86%, нет, такие проценты не нужны. Нужны конкретные люди. Те, на кого можно опереться. Нужны именно сторонники. Не зрители нужны, а именно сторонники. Потому что время пришло действовать. И действовать очень решительно. И, Игорь, ваше отношение к СН недостатки и положительные. Что было, Вати будет интересно. Мне кажется, спасибо Игорь, Огромную передачу по этому поводу. Игорь, надо делать спасибо вам. А, что было положительное в СССР? Отношение к людям было человеческое, гораздо более человеческое, чем сейчас. Недостатки то, что э, не хотели, чтобы люди были богаты, не хотели, чтобы люди были э, ну, в достатке жили. Да? Вот это очень, это принципиально, это была идеология такая. И вы знаете, вот, наверное, все-таки надо провести такую передачу и рассказать не только об СССР, рассказать об СССР, рассказать о путинской России, какая разница, да, и рассказать о, о развитом капиталистическом обществе, о Западе, тоже какая разница. Обратите внимание, что сделал Путин, совершенно уникальную вещь. Вот сегодня Говорил вам про Лебинсборн, да? Вот смотрите, что сделал Путин. Путин взял худшее от Советского Союза, ничего лучшего не взял. Худшее от капитализма взял. И худшее взял от фашистского гитлеровского режима. Взял все это худшее, объединил. Сейчас это называется эрефия. Ничего лучше, он мог бы где угодно найти что-то еще хорошее, что-то хорошее, хорошего он не взял ничего, ни из совка, ни у фашистов, ни, ни у капиталистов, ничего не взял, обратите внимание, это очень странно, Ну, вернее для меня это абсолютно не странно, я же понимаю, что он хочет уничтожить Россию, Игорь Вячеслав, привет, что возможно тем... Что возможно, тем поделюсь. Ты аргументируешь серьезно, не совет, пожелание. Есть темы, ее раскроешь, как ты круто можешь, да? как для детей, можешь зайти. Спасибо. Игорь. Ну, тема про Советский Союз отдельно обязательно сделаю. Обязательно даже сделаем, наверное, так. Включим в Инстаграм и пообщаемся по поводу Советского Союза. И хотел бы пообщаться с теми людьми которые взрослые были при Советском Союзе. Когда Советский Союз хлопнулся, да, будем считать, что это конец 1991 -го года, да, 25 декабря 1991 -го года, мне было 27 полных лет. Понимаете, Я бы хотел пообщаться с людьми, которые тоже помнят, тоже прошли все в огонь и воду, там, в армии прослужили, в институтах проучились, на производстве проработали и так далее, чтобы они свои впечатления рассказали. Это очень интересно, надо поговорить на эту тему, вот включить прямой эфир и в Инстаграме пообщаться, а запись выложить. Артур Эстен, на усмотрение, Спасибо. Валерий Сп, спасибо. Кучу в этой э, политку тюрьме, место вора лишь в тюрьме. А в этой политку тюрьме место вора лишь в тюрьме. Хорошо. волки магазин. Люди по три тележки за, за это загружают машину. Я так себя со своим пакетиком почувствовала как-то это. Не удел. Ну, у нас и средств нет, надо уже вот три тележки покупать. Ну я, ну, я не думаю, не... что в Европе. Не... Ну, это сейчас люди закупаются, чтобы не ходить. Они не... просто понимают, что здесь нет ни границ, ни кордонов, ни кордонов ну, и Что да. тот, кто был вчера в Италии, там в кафе сидел, чай пил, он может жить здесь. Там. Не, ну вообще эпидемия от нас на расстоянии 300 километров. Самый очаг эпидемии. Так что... Люди здесь циркулируют так хаотично, что это никто. Просто я тебе говорю, что так вот. Я сама не ожидала. О, Купник Аркадий, спасибо Аркадий. Да я ожидал, люди, они везде одинаковые. То есть если вот когда-то говорят, вот там люди такие, здесь они другие. Да нет. ну Похожие, похожие люди, разница небольшая. Есть разница, есть, но небольшая. Наталья. Спасибо, Наташ. Имя мне Легион. Рукописи не горят. Мастер и Маргарита. Интернет, кстати, тоже на антилопу гнул. Да, это точно. Рукописи. Интернет вообще не, гори, не горит. Спасибо. Так. опа. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. Программа «Плохие новости». Напоминаю, что у нас есть... YouTube канал народовластия, который вы смотрите ну или может быть вы смотрите в зеркалах подписывайтесь на оригинальный канал, ставьте лайки обязательно подписывайтесь, потому что ну это продвигает продвигает нас и также есть у нас Телеграм-канал «Народовластия», э, «Новости». Можете, даже не можете, а нужно подписываться на этот канал. Вы можете еще подписываться на канал авторский канал Вячеслава Мальцева, потому что это некие инструменты, при, с помощью которых вы можете со мной общаться. Особенно через авторский канал Вячеслава Мальцева, через чат. Все, что вы напишете, я прочитаю. Юра Госдеп верит, что раньше, чем соберем на мобильную студию, мы сделаем жизнь в России лучше, чем везде. Надо только внушить людям, что мы сами все решаем, а не барин, царь или хуйло. Согласен, Юр. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, и... Опа, надо тут вот еще что-то написали, а я просмотрел. Русские люди как дети добрые, ну не знаю, русские люди достаточно лютые, я же вам рассказываю, мне рассказывал был товарищ, и, надеюсь и сейчас есть, он правда болел тяжело, но вроде никаких плохих сведений я не слышал, поэтому желаю ему крепкого здоровья, я уверен, что он меня сейчас смотрит. Вот дедушка у него сидел в Бухенвальде, а после того, как... Причем в самом Бухенвальде, не, это я не образно называю, да, там, какой-то немецкий лагерь, а именно в самом Бухенвальде, а потом попал в сталинские лагеря, и уже после, там, очень долго, то есть в Бухенвальде не так долго, там, может, пару лет, а уж в сталинских лагерях нормально, там, лет 10 отпахал, как минимум. Вот, и я его спросил как-то, я говорю, слышь, а где был лучше? Ну, понимал, что на родине, конечно, в лагере лучше. Он говорит, да нет, у немцев, конечно, лучше. И почему? Ну, и он много нюансов там рассказывал, как, как там даже базар был по субботам, там торговлей занимались, то есть там совершенно невероятные для меня вещи он рассказал. Но самое главное, он рассказал историю, что... Он говорит, русский, говорит, страшно лютый, говорит, немец, он, говорит, не такой лютый, говорит, он за рамки не выходит, а русский, говорит, лютый. вот рассказал страшную историю про советский лагерь, и я, честно говоря, тогда очень сильно поменял свое представление, потому что у меня, ну, я подросток был, ребенок фактически, у меня был там... Я уже чувствовал, что что-то не то, потому что родители как-то вот этот вопрос мягко обходили, и отец иногда отвечал, не иногда, отвечал всегда, но я смотрел, что во всех вопросах он очень четко формулирует, а здесь он подыскивает слова, когда речь шла о сталинской эпохе и так далее. И тут я понимал, что что-то все не то, и вот когда этот человек мне сказал, я понял, я понял, что там не то. Слава, привет Привет Как вы рассчитываете быть президентом с двумя тысячами сторонников, остальные это просто зрители? Вы знаете, я вам скажу, 2000, если бы это был бойцов, такие, как 300 спартанцев, мне бы хватило вообще, мне больше не нужно было Если бы это было 2000 человек, которые способны на все, а все остальное это уже даже излишки. 2000 это уже дофига, понимаете? Потому что президента не будут выбирать, поймите вот сейчас такой период, когда никого никто выбирать не будет, время будет выбирать, тот, кто победит силой, тот и будет сейчас так, а две человек организованных, четко в одном месте, это, это колоссальная сила две тысячи человек, это бригада да вы че? о чем вы говорите вы помните, как гитлеровцы э -э -э, взяли э -э -э, Белград Прочитайте, как гитлеровцы взяли Белград. Двумя ротами. Две роты мотоциклистов. Фактически одна, потому что по численности это было это просто понамевало, так как рота спецназа и так далее. 90 с чем-то человек там. Блядь, фактически два взвода. да? Но числились как две роты. Вы же думаете, что-нибудь другое будет? Как Президентский дворец от Таскарцени взял в Австрии прочитать. Взводом, одним взводом. О чем речь? -то? 2000 человек. Это во! Мне больше вообще не нужно. Но это должны быть 300 спартанцев. Понимаете, люди, которые готовы пойти на пули, на пулеметы, готовы умереть. И тогда мы победим. Спрашивают, очередной чувак, ругающий власть. Ага, так оно и есть. Очередной чувак, ругающий власть. Слава, он тебя обманул, пленных немцев кормили лучше, чем нынешних пенсионеров России. Он не обманул, он и говорил, что имел э, счастье пообщаться с пленными немцами, когда сам находился в сталинском лагере. И получилось так, что они выполняли какие-то работы параллельно. И действительно их немцев пленных кормили лучше, говорил, чем кормили тех, которые ну, находились в сталинском лагере. Так что я могу сказать, что иногда... ...побеждают таким малым количеством да, в самые тяжелые и в самые пиковые моменты истории... ...но никогда не побеждают большим количеством трусов. Всегда побеждают каким-то количеством героев. Большим количеством героев, средним количеством героев, малым количеством героев. Но героев, большим количеством трусов еще никто никогда никого не победил. Понимаете? Поэтому мне не важно, сколько будет героев, будет их 200 тысяч, 20 тысяч или 2 тысячи, мне важно, чтобы они были и чтобы мы могли с ними совершить то, что нам положено сделать, делай, что должен и будь, что будет. Да здравствует революция, до свидания.